Пример. Зачем мне нужна системная работа? У меня такой ответ, то что системная работа позволяет самому управлять работой, а в противном случае работа управлять тобой, то есть ты а, полностью. А почему это важно, чтобы э, сам управлял работой, а не работа тебя? Чтобы управлять своей жизнью, управлять своим временем. А почему важно управлять своим временем? Чтобы быть, опять же, счастливым. Да? Быть счастливым. Или да, ну, для достижения, может быть, своего предназначения миссии какой-то. Может быть и так, да. Может Например, быть это было предназначение, это как... да. Значит, я скажу, что у каждого ответ будет свой. Очень важно, чтобы этот ответ вас трогал, потому что, например, возможно, что в вашем случае у вас очень мощный мотиватор на эндорфинном уровне, очень мощный мотиватор, когда вы чувствуете, что вы управляете, а не вами управляют. Может быть. И вы воспользовались этим мотиватором, и теперь зарядили себя на внедрение, потому что, понимаете, я теперь наконец буду управлять, а не рутина будет управлять мной. Если так устроен ваш мозг, используйте это шикарно.